Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что когда запускаешь вот, Telegram, он выдает сообщение. Update app.login. Up вот. Как решить эту проблему? На самом деле это глюк вот этого Redmi. Нужно, чтобы вам кто-нибудь отправил сообщение, и тогда сверху вы заходите и переходите по вот этому сообщению. И тогда приложение открывается без проблем.